Меня зовут Роман Маренко. я руководитель Нижегородской общественной организации «Инвалидов Качек», социальный предприниматель, бизнес-тренер, член общественной палаты Нижнего Новгорода, организатор первого международного инклюзивного лагеря «Территория ритма». Я предприниматель своей жизни. Родился я в городе Заволжение Нижегородской области до до 11 лет, если, как видите, я на коляске, до 11 лет я был без коляски, но потом свалился с дерева и, соответственно, стал на коляске. Лет, наверное, 7-5 непрерывные больницы, реабилитации, какие-то вот такие все активности. Потом врачи плюнули и отправили меня домой, потому что, в принципе, сказали, что с тобой ничего нельзя сделать. Для меня это было, конечно, травма внутренняя, потому что до этого я был спортсменом, до этого я был там пловцом, до этого я кучу там, соревнований выигрывал по самбо, по плаванию, по хоккею и так далее. Потом раз, и такая резкая, резкая смена вообще жизни. Но я помню, в тот момент меня поддержали сразу родители. Не было какого-то отчаяния, не было какого-то такого депрессии. Потом ко мне опять пришли врачи, что-то со мной там покрутили, посмотрели и ушли. И через некоторое время они пришли ко мне снова и выдали справку об инвалидности. Где было там написано, человек с ограниченными возможностями нуждается в постоянной посторонней помощи, имеет право работать на дому, собирать упаковки и мелкие детали. Я помню, прочитал эту справку, почитал, и я говорю, а я не согласен. Я как-то дал маме, она говорит: Ром, я тоже не согласен. И знаете, в тот момент, наверное, было такое ключевое принятие решения. И вот когда я принял это решение, как все, все стало развиваться по другому сценарию, не, не по тому проклятию врачей, которые меня поставили. И действительно, я поступил в а, юридический факультет, кем привезли на скорой помощи, а там была недоступная среда. Они ко мне спустились. И я прямо в скорой помощи сдавал экзамены. На втором курсе в курсе уже стала работать по специальности в соцзащите юристом. Ко мне звонили разные люди, бабушки, там, дедушки, семьи. И для меня была такая, знаете, противоречивость. То есть я человек, который с ограниченными возможностями, а люди ко мне звонят и просят помощь. И я им даю помощь, я им оказываю помощь. И для меня это был действительно такой очень интересный период. Ко мне пришли из налоговой инспекции, и я стал работать в налоговой инспекции юристом. Стал ездить туда, пять лет проработал. А у меня внутренний такой посыл, я сам предприним... у меня мышление предпринимателя. Я хотел постоянно что-то делать, что-то создавать, что-то развивать. А сидеть там с 8 до 5, делая одну и ту же работу, мне это очень не нравится. Я в конце концов ушел из налоговой. Я до этого с людьми с инвалидностью практически не общался. Ну, наверное, как бы исходя из каких-то своих внутренних страхов, переживаний и так далее, как бы скрывал свою инвалидность через это, но, тем не менее, увидел, что многие люди с инвалидностью не социализированы, и нужно с ними делиться своим опытом, своими какими-то возможностями преодоления. Да? Я создал общественную организацию «Ковчег» Нижегородскую, при этом я не соображал в общественной деятельности до этого ничего, но, тем не менее, через полгода она стала получила премию «Лучший старт года». Сейчас «Ковчег» является одной из знаковых организаций Нижегородской области. С нами общаются и губернатор, с нами общаются там и бизнес, и представители власти и так далее. И так далее. Но у нас несколько основных направлений деятельности. Первое – это создание полноценной и доступной среды, формирование пространства разных возможностей. Это доступная среда как физическая, так коммуникационная, так связанная и с информационной доступностью. и Возможности человеку чувствовать себя именно полноценным. Да? Я разные бизнес-тренинги провожу в формате мотивации, в формате каких-то кейсов, в формате истории успеха и так далее. В том числе через свою историю успеха. Второе направление, большое, это, наверное, связанное с созданием таких трендовых проектов. Ну и плюс мы еще взаимодействуем с бизнесом с точки зрения развития корпоративно-социально-ответственного бизнеса, ну, то есть мы создаем совместные проекты и именно вводим в бизнес, чтобы он взаимодействовал с общественными организациями и создавал проекты в рамках вот именно КСО – корпоративно-социально-ответственного бизнеса. И вот недавно, ну как такой самый большой для себя успех, это, наверное, организация… Международного инклюзивного лагеря, который я сделал со своей командой, я предприниматель своей жизни. Идея у меня возникла три года назад, когда мне действительно захотелось поделиться и с молодежью, и с инвалидностью, и без инвалидности историей успеха. Как свои мечты превращать решения, как не бояться мечтать горизонтами, как создавать свои проекты социальные предпринимательские и запускать их в жизнь. То есть это такое большое пространство, которое стоит очень дорого, а мы давали его подарком для ребят. Семья это очень важно. У меня есть жена, двое детей. Мне нравится, что у меня мои дети, они не видят во мне то есть папу с инвалидностью, а видят во мне человека. Любим путешествовать, любим все это ездить на дачу. У меня на даче на Горьковском море. Любим вообще играть что-то, знаете, такие вместе что-то придумать. Но знаете, прибывать в пространстве такого без, без инициативного счастья. Быть просто здесь сейчас, получать удовольствие от того, что ты делаешь, и как можно больше времени проводить с теми людьми, которых ты любишь. Я, как человек на коляске, которому стали ограничения, смог это сделать. И значит, на других таких же людей смотрят, что они также могут делать, возможно, больше. И поэтому стереотипы убираются. Через мой путь убираются стереотипы у других. Потому что я, как, знаете, как такой танк. Пру там, разбиваю стены, а потом идут другие, им проще уже проходить то, что я прошел.